Всем привет, дорогие друзья, с вами Шепчик в деле. В этом видео у нас будет конкурс. Конкурс будет у нас призовым фондом 1 мастернода. Мастернода от проекта Кубискоин. В общем, как вы знаете, я вам рассказывал, на мастернода на 10 тысяч монет. Я пообщался с разработчиком. То есть, как мне показалось, он довольно-таки щедр, скажем, в этом плане насчет конкурса. Он на конкурсе решил предоставить одну мастерноду. То есть, чтобы вы понимали, одна мастернода это сейчас очень большие деньги стоят. То есть, один, одна монетка стоит 37 центов, а мастернода это получается 10 тысяч монет. То есть, 3 700 э, зеленки, думаю, это прям вообще очень крутой конкурс. В общем, как он будет проходить? Надо будет банально оставить свой кошелек под видео в описании. Сделаем попроще. Сделаем в этом конкурсе условия, пускай, 450-500 просмотров. Чтоб не было, как в тот раз, тысячи. Надо будет потом перейти в Discord, Также желательно подписаться на их Твиттер. В общем, это будут все условия конкурса. Также оставите свой ник в Discord оставите свой кошелек и как только мы набираем определенное количество просмотров там 450-500 на прямом эфире на стриме объявим победителя который выиграет одну мастер ноду ну а дальше что с ней делать он уже может решить сам либо поставить она будет окупаться примерно 3 пускай потом 4 дня то есть эти 10 тысяч за 4 дня еще удвоится она уже точнее отобьется имею ввиду ну, либо потом подождать. Скоро у них должна быть биржа. И потом продать на бирже. Но, опять же, надо продавать с умом, чтобы не слить курс. В общем, условия конкурса вы поняли, да? Твиттер желательно сделать. Подписку там. также Ну, а основное это подписаться на Дискорд. Оставить свой ник ID Дискорда под видео, скажем так, в комментариях. И оставить свой кошелек. То есть... Награду буду вручать не я, а вот определим победителя и лично сам разработчик включит эту награду, сделает перевод. То есть я за этим как бы прослежу, чтобы было все хорошо. И насчет того конкурса, который лично я обещал сделать, я его проведу. Мужики, просто у меня сразу времени не хватает на все дела. У меня еще там, блин, еще теперь вторая карта уже отъехала. То есть теперь у меня уже две карты в минусе. Буду решать с этим проблемы. Ну вообще пока не об этом. Ну, в общем, условия конкурса, я думаю, довольно-таки понятные и простые: Подписаться на Discord, оставить свой ник в комментариях и оставить свой кошелек. Набираем 450-500 просмотров, я думаю, мы это сделаем за день, за два. Все, запуская стрим, делаем розыгрыш и получаете свою мастерноду. Надеюсь, вы с ней подступите с умом, так что... Давайте, мужики, принимайте участие. Надеюсь, вы поддержите видос лайками. Ну, и также желательно подписаться на канал. Ну, а пока у меня на этом все. Так что давайте всем удачи. Всем пока.